Но я убежден в том, что действия были неправильные и у них, и у нас тоже. То есть то, что мы сегодня имеем, оккупированное э, государство, то положение, в котором мы с вами находимся, это тоже результат ошибок. Это не значит, что только они сделали, а мы не делали. Томсон, не мог бы объяснить, какими идеями вдохновлялись Басаев и те, кто с ним воевал в Абхазии? И вообще высказать свое видение, Баркал? да, без проблем могу, я могу точно сказать, какими идеями вдохновлялись. Это была идея свободы для Кавказа, и любые народы, которые просили, хотели этой свободы, у нас считались необходимым помочь этим народам. И ситуация в Абхазии, она нарисовывалась для нас таким образом. Народно избранный независимый президент Грузии был, значит, Россией изгнан, на его место посадили марионетку российскую в лице Шеварнадзе, то есть вот так, понимаете, как, как это виделось для всех на Кавказе, что это Россия, значит, не хочет отпустить Грузию, и они посадили там своего, своего человека, свою марионетку, и теперь вот этот небольшой островок свободы, значит, Абхазия, его они тоже не хотят отпускать, поэтому нужно Абхазам помочь. А, так как это не, они не свободу от Грузии хотят добиться, а они свободу от России хотят добиться. Нас очень сильно развели там. Это на самом деле была очень грамотная, конечно, игра российских спецслужб, очень-очень грамотная. В конечном итоге мы видим, что с этого получилось. Грузия, наоборот, свободна, а Абхазия это, – это не Абхазия, это Россия. Поэтому, да, это была, конечно, великая ошибка. К нам тогда приезжали из Абхазии Два, там, два или три человека по нашим каналам они там очень сильно нас просили оказать поддержку, причем это были среди Абхазы, они в основном не мусульмане, но а, там есть какая-то какая часть, которые вот, мусульмане. И вот это приех... приезжавшие к нам, это были как раз мусульмане, которые чуть ли требовали поддержки. А, это все описывалось, что вот значит, мы, мы точно так же, как и вы, хотим свободы от России, они вот там, значит, в Грузии не дали уйти, и теперь они и нас не хотят отпускать. Это так представлялось. И надо понимать, что на тот момент это было очень убедительно, потому что Гамсахурдия действительно был находился вообще у нас в республике, в резиденции Джахара вместе со своей семьей. А обратно он туда вернуться не мог, он потом вернулся и, кстати, был, ну, погиб он на территории Грузии, там разные версии, как он погиб. Он боролся, продолжал бороться за свою власть. В общем, вот так мотивация была, такой результат мы с вами тоже видим. Из этого, я думаю, из того, что я сказал, мое отношение к этому вы тоже понимаете. То же самое касается различных провокаций, которые были тогда учинены в Абхазии. Это вы вот, знаете, сейчас нет ничего странного в том, что мы с вами видим очень много видеохроники с, с полей сражений потому что сегодня у каждого в телефоне, во-первых, у каждого есть телефон, и у, в каждом этом телефоне есть видеокамера. Просто снимаем, скидываем, есть интернет, все это есть. Поэтому сейчас а, молодежь даже не поймет что, то, что я хочу сказать. Но тогда, а, во время, в начале 90-х, а, видеохроника с полей сражений ⁇ это очень сложная вещь. Это... Это огромный вот такой чемодан, на котором было написано Panasonic там 3000, а потом появилась 9000, это была вообще крутая камера. Она как базука, эта камера, этот чемодан так открывался, оттуда доставалась эта камера, у нее специальный была такая выемка была, ставилась эта камера на плечо. Тогда я не помню вообще штативов, ничего подобного. Вот так вот на, на плечо ставилась эта камера, вот такая огромная бандура и этой бандурой вела съемка на обычные кассеты VHS. Потом только появились маленькие уже компактные камеры с компактными видеокассетами. Этого на тот момент, на, когда идет война в Абхазии, этих вещей еще нет. И вот вы представляете, но тогда как-то умудряются э, снимать какие-то два чувака приезжают с этой огромной камерой со стороны абхазов, и они Умудряются заснять каких-то чуваков, которые там над, над убитым грузином надругались, что-то там всего вот это вот известная история про то, что там головой играли в футбол. Это, это что это если не российская спецура, это если не проработанная российская спецурой провокация? И после этого то есть, они снимают вот эту тему. Это выбрасывается, и после этого пропадают и эти люди, эта камера, все это пропадает. понимаете? Надо отдать должное, они именно вот эту вот абхазскую операцию российские спецслужбы провернули грамотно, с плохой стороны, конечно, но, но грамотно. Они умудрились развести нас всех, причем там посеять очень мощную вражду между абхазами и грузинами, которая теперь очень сложно будет ее преодолеть. Втянуть туда еще нас, там другие народы с Северного Кавказа. Очень грамотно проделанная провокация. Томсо, скажи, пожалуйста, почему ты считаешь, провозглашение, что провозглашение Эмарата Кавказ было не по шариату и что он нелегитимный? Перефразируй свой вопрос. Давай мы его поставим по-другому. Почему я считаю, что это было ошибкой? Я здесь не буду говорить, что это было ли это по шариату или нет. Легитимно это или нет, не в этом вопрос. Вопрос в том, было ли это правильно, то есть была, была это ошибка или нет. А, в этом вопросе здесь не может быть как бы, двух мнений. Я придерживаюсь того, что это однозначно было ошибкой. И то, что мы сегодня имеем, а, то, к чему в итоге вся эта тема пришла, это как раз доказательство того, что это было сделано ошибочно. А, не само, вы не понимаете, вот э, там есть целая череда действий. Э, сначала объявление э, нового какого-то государственного образования, потом дальнейшие действия, которые были направлены не на то, чтобы легализовать государственное образование, а на то, чтобы наоборот привести это э, образование в организацию, а затем уже эту организацию представить террористическое во всем мире. Поэтому там, там не просто одна ошибка, там очень много, это череда целых ошибок, которые привели к упадку. И вообще нам, нам нужно понимать, что все то, что приводит, не приводит к успеху, все то, что не приводит к успеху, это результат каких-то ошибок. Ведь мы с вами, люди верующие, должны быть убеждены в том, что если мы с вами имели правильные намерения, и предпринимали правильные действия, Аллах не может нам не даровать успеха. Мы с этим все согласны, Аллах нам это гарантирует. Поэтому если мы с вами где-то потерпели неудачу, значит либо были проблемы с нашими намерениями, либо были проблемы в наших действиях. У меня нет сомнений в намерениях, но я убежден в том, что действия были неправильные и у них, и у нас тоже. То есть то, что мы сегодня имеем, оккупированное а, государство, то положение, в котором мы с вами находимся, это тоже результат ошибок. Это не значит, что только они сделали, а мы не делали. Мы тоже с вами делали ошибки. Мы с вами, я не имею в виду сейчас конкретно вот общающихся нас с вами, а я имею в виду в целом как народ, как сторонники государственности, мы тоже с вами а, совершили ряд ошибок, из-за которых Аллах не даровал нам успехов. Это надо понимать. И если мы с вами эти ошибки не, не обнаружим, их не определим и их не исправим, если мы в дальнейшем с вами опять будем совершать эти ошибки, нет сомнений в том, что Аллах не дарует нам успех.